Привет, друзья! Привет! Сейчас, как всегда, поначалу поболтаю на разные индифферентные темы Пока народ будет подтягиваться в эфир Ну и потом, буквально через минутку, через две начну Кто посмотрит, тот посмотрит, кто не посмотрит Потом посмотрит в записи, скорее всего Ну и, возможно, на ютубе тоже появится эта запись кстати, на Ютубе хочу сделать сам э, канал потому что, конечно, видео столько много появилось уже у меня, что э, по тематикам, да, и по, по самым разным самки тематикам, поэтому те, кто профильно хочет зайти посмотреть по единоборствам, э, заходят на канал и видят уведомление э, о том, что э, вышли сообщения, предположим, в разделе доктор Шилов и там кухонный философ. Кому-то там интересно самке, э, ну следите за всей моей деятельностью. А кто-то хочет видеть материал только по профилю, поэтому я, наверное, лайв-канал заведу, где будут вот материалы такие, которые делаются без сценария, ну вот как вот типа сейчас, да, о том чего, как, там, рассуждения, 5-10, которые вот так по ходу записываются. А на моем канале, который, значит, обычный, будут сделаны очень качественные все материалы, которые требуют видеомонтажа, предварительного сценария, хорошего звука и так далее. Ну вот, а сейчас я хочу поговорить о том, о чем заявил в теме, да, этого вот эфира. Да что ж ты будешь делать? Ну, тормоз едет, ну. вот. Видите, что получается? это потому что подкасты за рулем. Вот. А чем это вызвано? Вызвано тем, что совсем недавно, и вот буквально на днях, я приехал из Москвы, куда был приглашен на круглый стол Союза ММА, где я делал доклад. Об этом событии я, в общем-то, в своем блоге написал на budoblog.ru. да, можно зайти посмотреть, это один из крайних топиков. Где-то вверху в САМОН Там есть отчет о том, что было до поездки Как я готовился к ней И что было во время поездки То, что будет после, я, наверное, отдельную тему запишу вот. Ну и частично туда войдет то, о чем я сейчас буду рассказывать Очень была офигенная конференция Если честно сказать Докладов было более десятка Скажу, что из них буквально только два или три было никаких Остальные были очень хорошие, уровень очень высокие как с, практи... как с научной точки зрения, так и практической. То есть и научно-методическая база ну, обозначалась, и практически э, какие-то методологии тоже были рассказаны. Мой доклад был заключ... заключительным, вот, поэтому мне его пришлось прямо по ходу переделывать э, в процессе. Значит, выступление, потому что многое то, о чем я хотел сказать в качестве прелюдии, чтобы ну, подвести э, непосредственно к основной части своего доклада. Многие докладчики так или ну, иначе, косвенно или прямо доложили. Ну, я доклад свой переделал, перестроил, но тут с этим проблем на самом деле не было никаких, потому что тема для меня который я докладывал актуально Я занимаюсь ей очень долгое время, многие годы Поэтому мне и готовиться к подобного рода докладам, в общем-то, не надо Я могу выступать по этим темам, ну, так с промтом совершенно, без проблем Ну и вот, тема доклада моего была эта профилактика спортивной, Специальной спортивной профессиональной травмы При ударе незащищенным или слабо защищенным кулаком вот. Интересно, на самом деле, тема вызвала живой, живой самый ну, интерес, который только мог быть. А почему? А потому что действительно вряд ли найдется хоть один боец ММА, который, имея постоянные ну, выступления, не травмировал бы себе кулак. Потому что ударная база в ММА на соревнованиях ведется вся тема вот, ну, кулаками практически незащищенной рукой. То есть, вот эта перчатка, которая mm-ская, вот да, она сделана для того, чтобы можно было совершать захваты, а, и в то же время, а, что она защищает? Она защищает руки от рассечения, да, а, чтобы не было сечек на коже, чтобы не было ссадин а, от глубоких а, повреждений кисти. Такая накладка не защищает от ушибов в какой-то мере может защитить, но от глубоких повреждений нет, когда идет сильные декомпрессии, кулака в ударе, особенно при промахе, при попадании в локоть, в лоб, в колено, в канвас э, ринга и, и так далее, не защищает. Вот. И поэтому очень часто ломаются кости запястья, пястья, э, вывихивается лучезапястный сустав. Все происходит по одной простой причине. ММА вобрал в себя э, все самое лучшее, Давайте я по этой теме спорить ни с кем не буду, я именно скажу самое лучшее в той, в той мере, что самое прикладное, то, что работает в боях максимально приближенных к свободному поединку разрешено очень о многое, по крайней мере, больше, чем в других видах боевых искусств. И поэтому все лучшее, то, что действительно работает эффективно, было перенято. Да? То есть в том числе техника рук, она взята в основном вся из бокса, техника ударов кулаками. Потому что лучшие руки, да, самые динамичные, э, то есть школа боя руками лучше всего освоена и отработана научно-методическая база и практически именно в боксе. Ну, бокс с натяжкой можно назвать боевым искусством, потому что именно истинным боевым искусством, потому что в нем нет оружия. То есть и подготовка, и сами бои ведутся защищенной рукой. То есть защищенной бинтами, тейпами, перчатками и так далее. И подготовка в том числе. Поэтому есть огромные силы удары пушечные, есть хорошая стратегия, тактика, поединка. Но нет оружия. Потому оно и не нужно. Потому что бокс не подразумевает и ведение боя голыми руками, в принципе, да? Для жизни, как бы, мы не готовим уличных самих хулиганов. В спорте, в любительском или профессиональном руки максимально защищены. Даже больше того скажу, в профессиональном боксе боксеры о руках настолько заботятся замечательно. Я переписывался со многими, что понятно, что там оружие из рук точно делать никто не собирается. Говорит, мы этими руками кормимся, мы бережем их там, да, там все, то есть, не дай бог, перелом какой-нибудь. Все по максимуму, как только можно вообще. Вот. Есть, скажете, кёксин, да, где дерутся голыми руками. Да, вот смотрите, вот там дерутся голыми руками. Ну, понимаете, это техника каратэ. Это карате? А каратэ что подразумевает? Карате подразумевает ортодоксальные, как правило, методы подготовки. Несмотря на то, что кокушин это новодел, некоторые вещи они пытаются все-таки брать из ортодоксальных систем, в том числе системы набивки. А многие набивкой вообще не занимаются. И мы видим, во что это вытекает. Вытекает в то, что во время соревнований мы видим, что у них все, все кулаки замотаны сам пластырем. Либо после тамишевари, либо еще не доходя до, до тамишевари, уже... У них руки все побиты друг об дружку. Все выбиты, кровоточат, замотаны пластырем и, и так далее. Ну, вот, вот вам, пожалуйста, показатель да, того, что происходит. Есть еще Кудо. Там накладочки очень легенькие, тоненькие. Вот там действительно э, есть я сам, приближение. И а, э, ну, опять же, что мы видим? Кудо э, в огромной своей части напоминает ММА. То есть... Что мы видим? Те виды, которые наиболее прикладные с точки зрения универсальных боевых систем, где разрешено все, и удары руками, и ногами, и где, э, значит, там очень часто ведутся поединки практически голыми руками. Накладка кудо, она очень тонкая. Вот еще в, в кудо тоже, как и в ММА, очень важно и, э, заниматься ну, закалкой и укреплением ну, рук. Очень важно. Просто принципиально необходимо. То есть там, где взята на вооружение техника классического английского бокса Который является лучшей боевой системой на кулаках как -никак, Но дерутся голыми руками Важна подготовка рук Потому что если мы возьмем классические методы подготовки английского бокса, ну, раз, если мы взяли технику на английского бокса, да, то логично получается, что, ну, ТММА в себя вобрал и методы подготовки, которые взяты из английского бокса, ну, вообще, не будем английский говорить, будем говорить просто из бокса, взяты и те же методы подготовки. Но они не совсем подходят, понимаете, не совсем. С точки зрения стратегии, тактики, наработки, функциональной подготовки, комбинаторики, очень хорошо подходят, все замечательно. Но они подходят с точки зрения подготовки рук, потому что даже подготовка рук у боксеров ведется защищенной рукой. Что первым делом делает ну, боксер, заходящий в зал, ну если он уже размялся и все такое прочее. И он достает свои бинты и бинтует руки. Дело, не в дело, вот он вообще там собирается по лапам, по легким работать и все. Но первым делом бинтуется, это, понимаете, как, как ритуал, это как для мастера карате или для мастера Кендо сесть перед тренировкой в обозу за зен и там отбить пчелом поклоны в сторону шумена. Ну а в сторону, скажем так, алтаря местного Дудзе, где, где висят э, фото э, там, патриархов, основателей и, и кокемона с э, там, иероглифами там всякими разными, которые символизируют или ну, описывают какие-то там изречения крылатые, название стиля. Вот. Так, для, так для боксера руки бинтами замотать. Он пока руки бинтами мотает, он уже все, он уже у него тренировка началась. То есть, видите, это такая... В Неск... некоем плане даже ритуалика, даже если ему эти бинты нафиг не нужны во время тренировки, может быть, он их все равно намотает. Ну как же это? Это же трибучка Для начинающих, а для тех, кто уже давно занимается, это привычка. А для начинающих это вообще необходимый ритуал. То есть они по-другому себя боксерами даже не чувствуют. Он все бинты намотал, все, он стал на боксера похож. Ну и вот так это все дело вырабатывается. В итоге, если мы берем все эти методы подготовки, работы по снарядам, даже по таким как э, лапы э, там, различные, мягкие мешки, пневматический мешок, да, и работаем. Вы, вы видели, наверное, все, что по пневматическому мешку работают с забинтованными руками, ребят, ну вот это как в чем припинто? Почему надо руки забинтовать, чтобы по пневматике поработать? Вам что, пневматический мешок руку в халам разобьет что ли? Вообще непонятно, зачем это делается. Или на резинке, которые этот мяч, ну, на растяжках, у в мешок. Он что вам, это поломает кисть, что ли, или костяшки разобьет? Нафига? А вот это все бинтование, оно учит разучиваться ставить правильные костяшки на мишень. А если еще, не дай бог, надеваются шингарды для работы по легким э -э -э -э снарядам, все, все, вообще все потеряно. Ну, а по тяжелым снарядам работаем там вообще все защищаем, и поэтому хоть все боксеры знают, что надо бить двумя костяшками там указательного среднего пальца, в итоге на поверку хрена, кто и этими костяшками бьет, это уже проверено 100%, стоит заставить их только снять бинты и поработать минут 15 голыми руками, пусть даже по самому легкому снаряду, чтобы не разбить руки, и сразу будет видно, какие костяшки покраснеют. Обычно это, это три костяшки со стороны мизинца, как диктовал и учил бить Джек Демпси Джек Демпси Потому что у него так это получалось Ну как у всех в основном да? И он поэтому эту базу подвел Что именно так и надо делать Но ну, может так и стоило бы делать Если бы руки были забинтованы Они у него и были забинтованы всегда Поэтому эта вся тема Которая была разработана Джеком Демпси Она вся именно базируется на том Что вы работаете в перчатках и защищенными руками Не подходит она для ММА Не подходит она для Кудо Все не то вот. Голая рука требует правильной постановки, правильной в том ключе, что и, и биомеханики требуют э, правильной, э, наиболее правильной. И той постановки, которая гарантирует наименьшие повреждения Так вот, со стороны большого пальца, если бить э, э, косточками вот, указательного и со среднего пальца, а мне вопрос часто задают на семинарах, какими же косточками все-таки лучше бить. Этим именно и надо бить. Потому что со стороны большого пальца, в проекции этих косточек, когда вы. Мы выстраиваем удар кулаком а, находится лучевая кость которая толще гораздо чем локтевая и выстраивается и у нее как раз а, она формирует в большей степени лучезапястный сустав в, в переходе в, пястный, в, в кости запясть вот то есть там распределяется широко нагрузка то есть и тогда получается минимальный травматизм Поэтому именно так это правильно будет, наиболее. Ну и кроме того, эти костяшки более крупные, они более массивные, они э, лучше подготавливаются именно при методической э, работе, при подготовке. То есть, э, понимаете, можно там набивать э, косточку от мизинца, но она настолько хрупкая и тонкая, что даже если вы ее хорошо закалите, она все равно будет более хрупкая, чем, предположим, косточка со среднего пальца. Вот это, это по-любому. Даже... А почти неподготовленная косточка среднего пальца Она крепче на ну, разрушение и на травму Чем даже хорошо подготовленная косточка мизинца ну, Все То есть очевидно, что готовить надо ну, В принципе, готовить надо, конечно, все То есть при закалке кулака надо комплексно подходить к вопросу И ну, укреплять нужно все костяшки Но при работе по снарядам Надо все-таки пытаться бить не как бог на душу положит А тем, чем надо А как не надо, оно само получится Вот так вот Ну и вот и что хочу сказать, выступив на конференции, подняв эту тему, сейчас я продолжу, о чем я там говорил, я был приятно, нет, удивлен я не был, скажу так, мне было приятно то, что нашло это глубокий отклик и понимание, и интерес, потому что... Докладывал я вот в каком-то аспекте, значит, ММА постоянно молодеет, то есть, если раньше в ММА это, это было шоу, прежде всего, профессиональное шоу, которое допускало в свои это, круги, как правило, подготовленных уже бойцов из разного вида направлений, то есть, это было именно шоу, это не спорт был, вот. И даже были правила уже потом, когда это стало становиться спортом, что на бои в ну, допускаются люди, имеющие разряд в каком-либо виде боевого спорта не ни, ниже кандидата в мастера спорта, видите. То есть это говорило о том, что ММА вообще не был даже видом. Теперь это стал собственный вид, культивируемый на территории России. Соответственно, открываются детские секции. И все с более молодого возраста, уже с 12 лет, по-моему, можно. И еще, еще с меньшего возраста скоро будет можно. А, ну, тогда детей в секции в эти. Вот, Мы, понимаете, мы не должны допустить, чтобы дети травмировали свои руки. Понимаете? А в ММА, я сказал уже, нету такого, чтобы кто-то не выбивал себе руки, пальцы там, суставы, потому что это, это стали вообще считать нормой, хотя это не норма вообще в принципе, это не норма в корне, я просто повторяю за кусками свой самки доклад, для ребенка, который пришел заниматься в сексу, значит, ММА, вот, он не факт, что потом станет профессиональным бойцом, И мы не должны рассматривать его тренера, которые занимаются с ними. Не должны рассматривать это так, что мы там идем на все жертвы, пускай все руки ломает, он же все равно будущий боец. Абсолютное большинство детей, которые занимаются боевыми искусствами, в дальнейшем свою жизнь с боевыми искусствами не связывают в серьезной мере. А предположим, он занимается еще музыкальной школой, или художник, или в конце концов программист, где нужны пальцы, чтобы, по крайней мере, на клавиатуре ходить. В общем, руки и пальцы функциональные и подвижные, они нужны любому человеку. И мы не можем ребенку в детстве, скажем так, испортить руки, чтобы они стали менее функциональнее, чем лишить его в дальнейшей в взрослой жизни части выбора, чем он должен заниматься дальше. Может, он вообще выберет какой-то родствен деятельности, где ему нужны очень подвижные пальцы, гитаристом там станет профессиональным. А он уже не станет, понимаете? У него контрактуры будут, и, и, и кисти, которые и, и лишат его подвижности рук. Поэтому мы об этом должны думать и свести к, к минимуму абсолютно травматизм, да и для профессионала тоже. У профессионала есть определенный срок, когда он действительно профессионал, потом все равно тот возраст наступает, когда человек этим ну, боями непосредственно деньги уже не зарабатывает. Кто-то уходит на тренерскую деятельность, а кто-то меняет род деятельности вообще, понимаете. И собственно говоря, он уже не будет заниматься а руки, что делать и с ними, когда ну, они стали уже сами, корявками э, с граблями? Ребят, те, кто только подтягивается в эфир, обязательно посмотрите его потом с самого начала, потому что э, очень большую базовую часть я уже рассказал. Э, по тому, как я доклад делал на Союзе Матерманной России. Вот. И смотрите, и мной были предложены сразу два метода о которых я рассказывал как бы раньше. Всегда везде, для многих, кто следит за моей деятельностью и, и за практикой, будет все, в общем-то, достаточно далее, и все понятно. Только привязка будет именно к ММА в том числе. Есть два метода, как укрепить свои руки. Два. Первый метод ортодоксальный, то есть мы не совсем ортодоксальны, скажем так, но подход берется из ортодоксальных методов. Мы просто, просто делаем вот ну, анализ, где же самые крепкие руки, да, самые крепкие это, это, кулаки, мы можем быстро прийти к такому пониманию, что, наверное, скорее всего, в ортодоксальных стилях там, карате, где набивки там, неконечности посвящают огромное количество времени. Это старые, там, направления какие-то, вот, и, и так далее. Ну, если проанализировать, то мы видим, что методы эти абсолютно не подходят для, значит, ММА В той мере, как, как они э, делаются именно в ортодоксальных школах Да, добиваются результатов просто фантастических Там, не знаю, камни крушат, там, и все такое прочее Почему не подходят для ММА? Во-первых, требует огромного количества времени такая подготовка с десятилетий. А у нас такого времени нету потому что мы хотим чтобы у нас к 20 годам бойцы уже были топовые ну и по крайней мере мы хотим довольно быстрого прогресса в обозримом времени а здесь получается большой разброс по времени то есть человек в спорте достигает результатов высоких уже достаточно молодом это возрасте а набивки а в набивке результатов он только достигнет гораздо более поздним когда пройдут с десятилетия к этому времени он уже 20 раз свои руки сломает этом смысла, в общем-то, никакого такой же подготовки не будет. Он же карьеру заканчивает свою, когда у него только руки крепкими стали. Ну, в, в итоге логики вообще никакой. А, ну, понятно, почему такие методы не подходят. Еще потому что они превращают руки в, в грабли. А я уже сказал, почему это не нужно да, сам современному человеку. Потому что в современной жизни подвижные руки вообще необходимы. Вы даже не сможете нормально на телефоне, на своем айфоне или на андроиде там, там, набрать какой-то текст, если у вас будут руки-крюки. Это самое минимальное, что можно сказать. А если даже не сможете механические часы завести, да, это головку маленькую, часов механических. Ну, в общем, короче говоря, а если еще это вот, там, род деятельности, там музыкант-человек или что-то, все бесполезно. Вот. Руки-грабли. Более того, они выглядят ужасно. Поэтому это не подходит. А почему вот такой метод, да, получился в ортодоксальной теме? Ну, тогда, во-первых, актуальнее было именно жесткость рук, а не их это, вид внешний, это раз. А два, потому что не было знаний в области наука человека, в спортивной медицине, спортивной физиологии, биомеханики, гистологии, анатомии и так далее. Поэтому все делалось эмпирическим абсолютно путем, как мог Окиновский, крестьянин, христианин, не зная ничего, создать какую-то методику. А современные мастера боевых искусств из-за кинадского Гучу, говорят, они лучше знали наши предки. да ни хера они не знали ничего, ничего не знали. Как бог нас уж положит, сами э, э, э, пробовали, там у кого-то получилось сделать руки крепкими через 30 лет, все. Вот и давайте будем тебя так все делать. Нет бы немножко мозгов приложить, как того же результата, сами э, э, добиться, предположим, за 5 лет ну и кто приложил мозги вот я например да и разработал методику подобную и люди работая по моей методике добиваются уже давно результатов таких то есть за два пять лет делают руки такие же как у супер там, мастеров там, на макенадского гудзюлю такие же крепкие что в стену долбануть один раз или даже десяток раз там со всей дури и не повредив кулак можно этого добиться очень даже это не элементарно можно сказать если понимать методику, все как это делается. Вот и все. А, так, дальше. А, поэтому методы не подходят. А современные методы подходят, они разработаны. То есть, ну, для этого нужен, конечно, и метод, и нужен совершенно другой с -сам, снаряд. То есть, эти камни для этой цели не годятся, стены не годятся, жесткий макивар не годятся. Годится лишь упругой макивара. То есть, чтобы мы били по жесткому, но упругость макивары эту жесткость нивелировала. Ну, все. Получается, что мы бьем жесткое, в итоге встречаем жесткое сопротивление, идет упругое, мягкая, Происходит комплексная подготовка как кости, так и связочного аппарата. Все нюансы рассказывать не буду, это, смотрите мои каналы, там очень подробно рассказывается работа на макиваре. Это первая часть. Но она не подходит, такая подготовка для детей, потому что ударные методы подготовки, кулака, особенно во что-то жесткое, в, в тяжелый мешок, например, там, да, в макивару какую-то там даже, даже стояние на кулаках-то банальное и подпрыгивание на них, они поспособствуют тому, что нагрузка большая на кость приведет к тому, что в этих в костях быстро закроются зоны роста, то есть произойдет их ну, извествление, и кость станет крепкая, но она расти не будет, то есть Почему кость растет? Потому что она имеет некоторые значит, точки, которые имеют отобразную такую консистенцию, у них и происходит отделение клеток костных, и кость растет в длину. Если ребенок занимается такими видами спорта, где нагрузка на костяк очень большая, то кости, в угоду тому, чтобы крепче стать, эту рыхлую текстуру закрывают очень быстро, и кости не растут в длину они в толщину растут укрепляются крепче становятся да но в длину не растут именно поэтому как правило низкорослые дети которые занимаются спортивной э, гимнастикой которые очень рано пришли заниматься И нагрузка на костяк большая Длинные трубчатые кости перестают очень быстро самое расти. И все наши ну, атлеты гимнасты, как правило, они низкого роста. Ну, так то тоже самое, потому что там ударная нагрузка на позвоночник постоянно То есть каждый вот это вот спрыжок, приземление, это очень большая нагрузка на позвоночник. Вот пироги пироги. Поэтому детям, в принципе, бить во что-то жесткое и нельзя. Но тут, опять же, что приходит на, на ум и вообще. Дело в том, что на макеваре упругого типа можно работать не ударную технику, а технику, которая выстраивает конструкцию ударного звена и постановку прихода на мишень. Боёк у макевара можно сделать настолько мягким вообще, что Ребенок не будет испытывать, в принципе, нагрузки почти никакой. А вот постановка будет на мишени, у него руки абсолютно правильная. Вот. Но для детей, опять же, все-таки подходит больше другой метод. Он, ну, он обязательно должен и у подготовленных атлетов тоже за применяться. Это метод укрепления кулака изнутри. Когда мы укрепляем сумочно-связочный аппарат всех мелких суставов, которые сформируют нашу кисть, это кости запястья и пястья. А, вот, а также мышцы, которые заполняют пространство между этими косточками, которые к этим косточкам крепятся. Вот, это различные червеобразные мышцы, мелкие мышцы, которые отвечают за мелкую моторику кисти, не пальцев прежде всего, а именно вот кисти как таковые, которые в лодочку формируют руку, разгибают кисть или закрепляют ее в прямом состоянии, вот так сдвигают, раздвигают пальцы, вот эти, вот эти мышцы и связки. Если мы их укрепляем, развиваем их, то стабилизация друг относительно друг этих мелких структур делает руку очень крепкой. И когда мы сжимаем самый кулак, эти мышцы еще больше сокращаются, становятся толще, еще плотнее заполняют все пространства, которые в кисти есть. И еще плотники фиксируют значит, косточки между собой. То есть они косточки натягивают друг друга на себя, а сами мышцы распирают в сторону. В итоге получается двойная такая нагрузка, одна наружу, другая вовнутрь, которая очень плотно санцементирует нашу кисть. И косточки друг относительно друга неподвижны Во время удара кулак минимально деформируется Происходят минимальные, меньшие расклинивающие действия Как если бы кулак был рыхлым Поэтому при ударе в жесткое Рыхлый кулак просто разрывается внутри Вот эти все компоненты, эти мелкие связки Они расходятся в стороны, они разрываются да, все, и Перерастягиваются и так далее Получается травма Если они плотные Ничего не разрывается, не растягивается. Методики для этого тоже есть, методики довольно простые. Ну, с одной стороны, когда знаешь, как их делать, методология, потому что комплекс, она достаточно большая. Все это разработано тоже мной. У меня, кстати, вышел в свое время курс очень большой по этой теме, который называется Стальные руки, первая часть. То есть пальцы, запястья, пястья. Ну, вот. И по нему уже. Годами работают люди и добились выдающихся результатов. Он не только подходит для бойцов, он подходит для силовиков, для силового экстрима, армлифтеров и борцов. Кроме того, все эти методики, они также применяются не только для профилактики самотравматизма, а и для реабилитации и после травм. Вот такие пироги. Вот я доложил эти две методики, предложил их принять на вооружение в ММА. Почему? потому что ортодоксальные направления по типу каратэ методики братья особо сильно не хотят потому что они на, в нафталине своем откупаются них все у них эти предки были самыми умными на свете поэтому они э, если бы еще бы дальше копнули они бы как австралопитеки бы кремниевыми сам, топорами дрались бы вот те, те предки еще ну, умнее были а еще до них умнее были предки которые не знали там огня даже и другую там глотки зубами грызли вот те вообще что, что не понимают с теми методами подготовки? Там убивали люди друг друга только так. От этого жизнь сама и зависела. Вот у них это были подготовки шикарные, да? Ребят, надо совершенствоваться. Ардоксальный декарате самый тупой, на мой взгляд, в плане пересмотра э э системы ценностей, э вообще направления. Самый тупой. То есть самый ригидный, самый не динамичные и самые, скажем ну, так, отсталые поэтому. Все виды интертасального интер интер карате Все. Все до единого. Те, которые не принимают что-то нового. Они того не понимают, что их мастера, которые создали в своей, ну, патриархи, которые создали свои метод стиле, они потому и стали так известны, потому и создали эти стили, и выделили, что они сами были в свое время новоделами. Они вот отошли от китайской руки, от чего-то еще, и выделились в свою в свои системы. Их точно так же не воспринимали в свое время, как последователи старых школ там каких-то, понимаете? А теперь все, прошло время, и вот они стали пророками, что называется. Это естественный путь абсолютно, то есть надо обязательно но на прошлое, брать оттуда лучшее, но смотреть надо в будущее, не надо тупить. Вот, ну они, в общем, не возьмут. Я годами пытался донести до них и, и, и, и, методологию, они будут все равно по-своему делать до тех пор, пока живы патриархи их и там пока сами находятся последователи, которые готовы там уродоваться с ними вместе, там кривляться, там уродоваться и все такое проще. Вы уж извините меня, там эм... А сам ребят, которые занимаются гуджурю или чем-то там еще. <с> ну, кто вам это скажет еще? Больше никто, потому что вы на друг друга смотрите э, сам самозабвением, э, у вас там это традиции, там все понятно. Вы, вам это никто не расскажет больше. Все. Потому что вы ни с кем не контактируете. Вы сами себе это все хорошо знаете. И, и никого не видите. Я бы, конечно, мог сказать вам то, чем вас все время это попрекают. Если вы считаете, что вы это, это, сильно крутые, пожалуйста, в октагоне можно все проверить, вот. как это все работает. Я не в том плане, кто кого это побьет, а я даже хотел бы просто посмотреть, кто там больше самки травмируется, кто себе больше нанесет сам ущерб, там, поломав все там, руки, пальцы. Вот. Я уверен что мастера от поломают себе рук намного больше. <laughs> И ног. Несмотря на все методы подготовки, но это ортодоксальные. Почему? Потому что еще надо это все применять в аспекте прикладном, они а просто просто кам э пока камню полотить. То есть нужно сразу применять все это дело на практике. Ну вот, а второй.. Так, сейчас, секунду. Вот, бокс не приемлет это по другой причине. А зачем им, собственно говоря, они же не хулиганов готовят уличных, да? Они как занимались, так и будут заниматься. У них все отработано, все разработано. Нафига им это все дело нужно. Они просто еще больше там тейпа все на руку навернут, еще больше пластыря и в итоге все у них будет замечательно. чем им, собственно говоря, переживать по этому поводу? Там вся система проработана. То есть не надо голыми руками работать, не будет у тебя никаких травм и повреждений. Все замечательно. Вот. И вот только те виды, которые сейчас занимаются непосредственно продвижением ударной техники, практически незащищенной саморукой. Вот я их отмечаю прежде всего, ну, три таких направления, то есть ММА, Панкратион и КУДО. Вот Вот тем это все дело понадобится И я рад, что они берут это дело На вооружение Учитывая то, что они наводилы, все, Они не стесняются брать что-то новое Они и так они В самом начале и состоялись то Потому что брали самое лучшее И здесь они берут тоже самое лучшее И методологии И снаряды берут Самые лучшие, и методы подготовки берут Самые лучшие, ММА в этом плане, наверное, еще прогрессивнее всех, потому что они берут все, что может работать и принести пользу, да и дает максимальную эффективность в, в плане подготовки. Вот, поэтому, скорее всего, я, я надеюсь, что будет эта тема развиваться, снаряды мои, вот эти макевары, конструкции е и значит, МБШ, они будут приняты. Как снаряд, но это при подготовке бойцов ММА. И методики по закалке на укреплению кистей рук тоже будут, мои методологии, доведены как обязательно как к распространению, по крайней мере, в секциях детских. Если профессионалы готовы жертвовать своими руками, это их выбор, ну, осознанный. Но те, кто тренируется где детей, сам тренера, они не имеют права делать выбор за детей. То есть, зная, что это будет обязательно сам травматизм, вести детей к этой травме. Они должны сделать все, чтобы этого э, сам травматизма не было. Поэтому будут ли взяты мои методики или чьи-то другие, это, в общем-то, не так и важно. Главное, чтобы эти методики были действенными и они действительно работали все. Ну, мои методики уже опроверены. Этой темой занимался я долгие годы. А, учитывая даже ту систему, ней те доклады, которые были на этом союзе. Но ММА, я хочу сказать, что даже те мои коллеги-медики, которые выступали а, с различными видами, а, с, с различными там, докладами о том, как делается диспансеризация, там, да, проверяются там, атлеты перед соревнованиями. Никто не заговорил о профилактике о травм как таковой. То есть все говорили о том, там, может атлет выйти или не выйти. Дадут ему допуск, чтобы выйти на соревнования или не дадут. Но даже если атлет получает допуск, то есть он по всем параметрам для соревнований подходит, здесь ничто не гарантирует ему, если он этим сам не занимался и с ним этим не занимались, что он аутотравму не получит. Да, обычную травму может получить. Ему могут нос сломать, сломать руку порвать связку, но это та травма, которую в боевых видах спорта атлеты наносят друг другу. Это, не, это трудно профилактировать, потому что сама техника направлена на разрушение противника, ну, если грубо говорить. Но никакая техника не должна направлена быть на саморазрушение, то есть аутотравматизма быть не должно. То есть человек, который бьет, свою руку в ударе ломать не должен никак. Это маразм, это глупо, это неправильно, это абсурд. Ну, собственно говоря, вот и все, что я хотел по этому поводу сказать. Был очень рад я выступить на круглом столе Союза ММА. Пригласили меня а, на международную конференцию э, значит, ММА, которая состоится в сентябре, не помню в каком городе, но это в России будет, с этими докладами. И думаю, что с коллегами, с которыми я повстречался на круглом столе, мне удастся еще дополнительно пообщаться и начнем мы систему внедрения э, методик по профилактике. Спортивного специального травматизма профессионального В самые широкие круги в секциях ММА Был очень рад с вами пообщаться, друзья Сейчас обязательно, кто присоединился к эфиру Только что посмотрите все с самого начала Уверен, вам будет интересно, нисколько не сомневаюсь Кто в записи посмотрит, тоже посмотрите от ну, начала до конца И подписывайтесь на мои каналы на Ютубе Можете просто на Ютубе набрать Михаил Шилов Меня найдете сразу мой канал а также мои сайты будушин точка ру, .ру, .ру докторшилов.ком и корректура.ру. На этих тематических сам, каналах вы тоже найдете интересную для себя информацию, какой вам больше понравится, какой вам больше по тематике подходит. Что касается здоровья, изменения фигуры, коррекции, там, снижения веса, либо это боевые ну, искусства, что-то, либо это медицинская какая-то тематика. Выберите, которая нравится, подпишитесь, получите массу бесплатных видеокурсов, аудиокурсов, рассылок. Мы с вами будем видеться чаще. А вы, главное, не передавайте своим это друзьям все это дело. Давайте ссылки и репосты. И тогда нам всем будет больше пользы. И вам, и мне. Все, друзья, пока. У меня тренировка.